Здравствуйте дорогие зрители! В этом видео мы будем пробовать оптимизировать Windows XP под старое железо. Перед вами системный блок конца 98-го нач... начала 2000 х годов на базе процессора AMDK6. Вы видите внутренности этого блока процессора радиатора. С процессом Вот так он секунду. Так он выглядит. И также типичная для того времени железо. Звуковая карта. Genius. Конца 90-х, начало 2000 х годов. Сетевая карта достаточно новая. Но у меня другой не было. Видеокарта. Nvidia Riva TNT 2. 32 мегабайта операти оперативной памяти. Здесь присутствует два USB полтора на материнской плате. И также старый димразъем для клавиатуры. Специально для этого компьютера я переделал клавиатуру. Старую свою клавиатуру под старый добрый димразъем. Который активно использовался до появления PS пополам разъемов мыши и клавиатуры. Блок питания АТ стандарта. Который не имел программной функции включения-выключения питания. Включался он физическим образом, но у меня выключатель оказался собранным, поэтому я выключатель закрытил. А вот и он. он самый питание от блока питания. Вентилятор охреждающий внутренности компьютера и оперативная память. Две планки оперативной памяти, одна на 128, другая на 64 мегабайта, в сумме дающие 192 мегабайта оперативной памяти. SDRAM, стаундальтом. Оставим все на место. И будем его включать. Подключим назад. Ставим назад процессор. Секунду. И также я забыл упомянуть про жесткий диск. Здесь стоит жесткий диск Western Digital. 84 на 8,4 гигабайта. И также тут есть стандартный IBM совместимых компьютеров. Разъемы.. Параллельного и последовательных полтов. Вот они. Но сейчас этим уже не пользуются, поэтому я не стал их подключать. Так как не хватает свободных сортов на заднем.. На задней стороне системного блока. Так, подключаем. Подключаем.. Аппаратуру подключаем клавиатуру. Подключаем монитор. Так не хватает. Ставим жесткий диск на место. Включаем эту за счастливую монитору, не вставляется. Что-то мешает, Все. и можем его уже включать. Убираем лишний барху. И готовимся включить вилку в розетку. Слышим, загудел жесткий диск. И на мониторе сейчас должно появиться картинка. А вот. Видим, запускается биос, идет проверка ID устройств. Определился жесткий диск и cd -ом. Загружается. Старые биусы довольно медленно работали, и мы видим логотип Windows XP. Можем слышать шуршание жесткого диска, мигание лампочек сетевой карты. И Windows все еще загружается. Добавим звук, чтобы услышать приятственное, приятственное восклицание нашего любимого всеми налодами операционной системы от Биогейтса. И попробуем заставить эту самую операционную систему работать более-менее нормально. Так как сейчас она еще довольно сильно тормозит на этом железе. Уже, видим, появилась мышь. Нет. Видим, что железо как-то криво пока стало. USB, USB отвалился. Надо, видимо, помочь ему отверткой. Поддергать. Ему надо помочь отверткой. Нет, все. Все, мы мышку завели. Теперь можем продолжать вырезать. Опять вылезу какое-то мастер нового оборудования, которое уже в сотый раз предлагает поставить драйверы, но это никак не выходит. Сейчас мы посмотрим. Запускаем... Нет диспетчер задачи, смотрим сколько система после старта потребляет ресурсов 86 86 мегабайт файл подкачки и где-то около 10 3, 20 используется центрального процессора подвигаем окона и видим что сразу загрузка процессора доходит чуть ли ну, около 70%, 70 попробуем что-нибудь запустить. Например, выйти в интернет. Запускаем Сермонткин, так как родной браузер, который идет Windows XP Internet Explorer. Не годится для, для использования в современном интернете. Видим, что потребление памяти подскочило до 93 мегабайт. Нет, до 95. Попробуем... Так. Попробуем что-нибудь поискать в интернете. Так. Ой. Так. Сделаем поисковый запрос. Так, что-то похоже сеть отвалилась, интересно, ноги тут мигают, интересно, неужели опять? Сейчас посмотрим. <къех> Видим технические характеристики процессора AMD K6. 266 мегагерц, 192 мегабайта ЗУ оперативно запоминающего устройства. Так, посмотрим, что у нас там сетевой карта. Видим, звуковая карта Криво определилась. Так где у нас сетевая карта? Так, это все не то. Видеокарта. И вот TNT 2 ИДМ. Сидем. Клавиатура. Мышь USB совместимая. А где у нас сетевая карта? М -м, интересно. Так, сейчас, итак, разобрался, и снова те же проблемы, мышка не определилась, и снова система ругается на звуковую кауту. Так, мышка не работает, надо опять делать контакты. Так. Ой, не видно еще. Все, мышку мы завели, точнее, USB, и можем продолжать. Запускаем Сермонкен и пробуем выйти в интернет. Запустился Сирамонкин, выходим, нем поисковую строку. Чуть не забыл, запускаем диспетчер задач, чтобы мониторить, как наше старое железо мучается под мощью современного интернета. Видео, стопроцентное, практически, загрузка. Все уж. Зайдем, например, на какую-нибудь Википедию. Так. Интересно. Не нажимается. Странно. Интересно. Только третьим. Только третье столько. Такая ошибка. Да, давай. Еще ошибка. Ой. Вот так все и работает. Можем полистывать. И наблюдать за загрузкой процессора, посмотреть картинки, перетаскивать окна, видим сразу загрузка процессора под 100. Где по загрузке процессора дальше грузиться не будет. Окна перетаскиваются немного с подтомаживанием. Но это неудивительно, так как в то время еще не было Full HD мониторов. Попробуем поискать в Google. Обязательно закрываем предыдущее окно, чтобы система не зависла от нехватки оперативной памяти. Попробуем выйти в Википедию. Открывается окно, снова предупреждение. И видим, не спеша все прогружается. Вылетают какие-то ошибки. Шрифт. Нет, не надо. Какой японский? Мне не нужен японский. Можно смотреть картинки. Все зависло. Ты бы не памяти пока еще держится на стабильном уровне. Но видимо все упирается в процессор. Закрываем. Попробуем. Запустить Запускаем. И видим, вылетает ошибка. Не хочет. Ни 3.6, ни 3.7, ни 3.8. Не запускаются. Также мы можем поиграть в старые ретро-игры. Например, в Денте. Запускаем эмулятор приставок Денте, или же они Фомиконы, за богом известные как Фомиконы, и открываем какую-нибудь игру. Например, в классическую Супер так. Загрузка процесса 100% mm. Неудобно мне одну работу стоим неудобное управление надо его перенастроить ну хотя бы на цифры так. чтобы хотя бы одной рукой можно было всем управлять так Неудобно мне. Так. Все равно неудобно. Подтормаживать. Видимо, производительности процессора. Не хватает для эмуляции. старых приставок, которые между прочим работают на Power Mega всего лишь. И были намного слабее, со, со, чем современные даже до 98 -го года процессоры. Ой. нет не игра в эту игру от нас с ней закончим что-нибудь еще запустим о чем Загрузка процессора 100% Очевидно, что процессор не справляется с эмаляцией старых идей. Сердня окна вызывает же раки. Стал эффект, который уже начиная с Windows Vista, уже когда окно, окно закрашивает другое, уже не встретишь. еще что-нибудь заниматься делом и попробуем например послушать музыку так достаем флешку которую спокойно втыкаем в, един, в один единственный свободный разъем usb Ой. так как мы заметили звук немного подрагивает я не понял, из-за чего это либо процесс слишком слабый, либо звуковая карта криво работает. Так, вышло сообщение, что это устройство может работать быстрее. Но у нас, увы, 1.1 USB, так что никак. Так, где же у меня музыка? Будем слушать музыку и параллельно ставить разный софт. Запустим универсальный проигрыватель вместо обычного дефолтного Windows Media Player, так как он еще сильнее тормозит. Включим ми мини музыку. Копыла. Включим жалу. Композиция жала. Попробуем поставить в РОЦ. Две у Составить более новый я не вижу на такой старый компьютер. Новые кодеки он сто не потянет. Древние не запустятся на таком древнем процессоре. Устанавливаем. к нам вызывает. Серьезные раги как в интерфейсе, так и воспроизведение музыки. Видим процессор загружен на сто процентов. Продолжаем. Запускаем VLC. Только что установленный. Немного желчит жесткий диск, не, не запускается, ничего не происходит, ладно ну поставим, колокер украл, еще до потопной до потопных времен отключаем лишнее If I'm a Можем менять тональность, менять темп, ускорять, замедлять и громкость. визуально, но играть он не умеет. Точнее реагируют на действия пользователя. из девяносто еще один калькулятор то Девушка для да показа кода. Програм видимо для программистов. Ключим какую-нибудь другую музыку. Пускать. Поставим пока эту какофонию. А вот запустился наш Ввц. Попробуем в нем открыть наши мини файлы. Бивоут уже установился, не надо запускать. Попробуем посмотреть видео. Так где-то еще было видео. Куда родилась? Так вот. Пацан очередной пей приступаем к оптимизации. Первым на первое надо отключить фон рабочего стора. Так как он потребляет слишком много ресурсов. Потребляет слишком много оперативной памяти. Сейчас на данный момент используется 91 мегабайт оперативной памяти. Отключаем фоновый рисунок. его голубым, как windows 98 и 2000 ждем слишком светлая. Снова ждем, И отключаем всякие навороченные оформления. Руну мы отключаем и включаем классические интерфейс windows отключаем эффекты конной шрифты мы оставим снова ждем Видимо, что потребление памяти опустилось до 89 мегабайта. И окна стали перетаскиваться быстрее. Что довольно неплохо. Уже 85 процентов... нет, 85 мегабайта. Запустим MS Config для отключения ненужных служб. Я уже тут настраивал. Я подключал лишние ненужные службы чтобы освободить драгоценную оперативную память. Видим, запускается какой-то мессенджер. Microsoft Messenger. Вырубаем его, чтобы не мешался. Не надо. Смотрим. В диспетчере задач, кто потребляет больше всего ресурсов. И мы видим, больше всех потребляет Explore. И некий процесс Serve-6. Host. Закрываем его. Закрываем Explore. Вот так. Смотрим. Уже 59 мегабайт. Закрываем это. Браумел Уже 54 мегабайта. А место Explorer мы запустим. Black Box. точнее его пол под Windows. Запускаем. Запускаем. Потребление памяти растет 74. 72 вроде бы успокоилось 72 мегабайта видим что поменялся тема оформления поменялась стала место классической стало немного другое Получилось Linux рабочий стол меню пуск пейнт. Можно поисовать? Восемьдесят мегабайта. Не сохраняем. Отключаем лишние ненужные функции. Например, фон рабочего стола. Отключаем, чтобы понизить потребление оперативной памяти, и делаем бэкбокс оборочкой по умолчанию. Сохраняем настойки. диспетчер задачи смотрим все еще 74 мегабайта. Потребление памяти не уменьшилось. Ой. Кажется, я не то закрыл. Сейчас мы попробуем поработать. Запускаем Ebiwot и смотрим. Не запустился. Запускаем игры, стандартная. Косынка. Единственный вид игл, который не лагает на, на этом компьютере. Здесь также в этой булочке есть поддержка виртуальных рабочих столов. Целекторы. Волтпарт. Можно переключаться между жду рабочими столами. Есть пинг пассианс, сапёр и тому подобные игры, которые входят в ставдаут. Став датний набол Windows. Я любил эту игру за то, что можно не нич ничто не нажимать. Выбрать любой мидиа инструмент, например, Арган. можно полноценно Работать с миди-файлами. Создавать собственные композиции. Даже имитировать птение птиц. Естественно, тут присутствует удалная. Сейчас неудобно мышкой нажимать нужна специальная миди-кабератора у этой звуковой карты присутствует миди-порт подключ... он же игровой порт для подключения миди совместимых устройств так, закрываем Также сюда можно загружать уже готовые миди файлы. Загружаем какой-нибудь уже существующий файл и видим его визуальное представление поменяем внешний вид Такой. зеленый пусть будет такое. менять мои инструменты Звонок телефона. Дописывать музыку можно. тому подобное посмотрим сколько ресурсов это пожирает